Всем привет! И в этом видео мы с вами будем говорить о четвертом этапе обучения чтению. Понимание прочитанного. Так называется этот этап. Осознание прочитанного. То есть на этом этапе дети уже должны читать целыми словами и целой группой слов. Если ребенок читает хорошо словами, Читает хорошо группу слов То, конечно же, он будет понимать то, что он читает Приходит понимание прочитанного И еще вот очень важное то, что хочется сказать Что если дети хорошо понимают прочитанное То они прекрасно пишут под диктовку Им писать под диктовку легко Это, на первых, это в первом классе происходит и вот мои наблюдения показывают что дети пишут быстро легко и безошибочно значит дети которые хорошо научились на втором этапе читать по слогам быстро читать по слогам и не только слова слоги у них из двух букв они могут быть из трех из четырех букв эти слоги они тоже хорошо понимают смысл прочитанного. То есть второй этап и третий являются очень важными в формировании четвертого этапа обучения чтения. Я вам вот хочу, возвращаясь ко второму этапу, и хочу вам показать вот такую книжечку, называется она «Читаем по слогам». Обратите внимание в названиях прочитанного, в названии книги, что здесь у нас идет чтение дугами. Если ребенок видит вот такие дужки, то он переходит от послогового к плавному, медленному чтению целыми словами. Если между слогами есть черточки, это тоже видят родители в букварях и азбуках, черточки между слогами, то у ребенка отрывистое чтение. То есть, например, вместо дужи были бы у нас черточки. ЧИ-ТА-ЕМ, да? И получается, что у нас слово ЧИ-ТА-ЕМ, потом «та -ем». то есть тянутся слоги в словах. И э, такое чтение, конечно, оно не приводит потом к пониманию прочитанного, поэтому рекомендую вот такую книгу, если встретиться, находите, открываем. Здесь у нас тоже текст, и в, этих, в, этом, тексте, в этом тексте, если вы видите, то здесь очень хорошо оформлены э, тоже вот эти вот душки. Да, когда слово прочитываешь по слогам, то чтение будет плавным, не тянущимся, но не черточки, то есть с помощью вот таких дужек. Здесь тоже, посмотрите, вот такая вот книга «Находите, приобретайте».